Всем привет дорогие друзья! С вами я был Геймер. У меня на кухне сломался свет. Проводка, короче.. Тупит. Тупит проводка. Да, крутое оправдание. В общем, и свет будет идти от вспышки камеры, поэтому освещение может быть очень хреновое. Я с трудом нашел гречку дома и уже у всех одноклассников я спрашивал. Так что я собрал все нужные ингредиенты. Макароны, спагетти, рис, горох точнее, рис и гречка. Сейчас мне будет сыр. Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Так, еще, что нам говорил Feel the Feel, так, он нам, ааа, соль еще, блин, а может чем-то другое кроме соли добавить? Ладно, добавлю еще соли. Так. <сосы> Нигде нету соли. Другой, другой соли. Соли. Нет, Ладно. Будем использовать большую невкусную соль. Ладно. <сосы> Но потом будет не забыть посолить в воду. Ч-то мне кажется мало макарончиков. Блин, я сегодня должен буду сажать, что это именно челлендж. И это видео я обрезать не буду, так как. Он тоже ничего не обрезал и сказал, чтобы, короче, свой без обмана, все такое. Так, я думаю, нужно хочет комфортно мощнее. хочу рассказать что бы мне вам рассказать почему я не выкладывал видео 4 месяца во-первых у меня сгорел компьютер во-вторых у меня очень жестокие семейные обстоятельства по которым я ничего не смогу снять ну, а какие-то семейные обстоятельства Это касается моего отчима Все понимают в основном, кто меня смотрит И... Блин, нас уже собралось 150 человек как минимум Максимум было 162, как я смотрел Если что-нибудь такое интересное снять смотрел То за дня Два можно собрать просмотров 50, за недельку 80. Вполне нормально, если я 4 месяца не снимал, и учитывая, что у нас 160 человек, то 80 просмотров это вполне хорошо, это большая часть почти просматривает. Так что, блин, я буду стараться со своим положением как можно чаще снимать ролики. Скоро, может быть, будет еще продолжение игры Battle Bay но я не знаю, потому что, короче, блюстак навернулся. Но к сомнению пользоваться не буду, потому что это, блин, ну, не тянет у меня ноутбук. Не тянет. Водичка, кажется, закипела, сейчас проверю. Не, водичка не закипела, блин. Также я теперь буду вспомнить, что я полтора года не занимался ничего таким. И буду пробовать комментарии, лучше, если вы будете вставлять, лучше, как мне понравится. Или не один, лучше, я там, видео и подписывайтесь. Нужно еще, блядь, большую активность в чтобы больше было каналу, чтобы вы, чем быстрее собирается 200 подписчиков, тем быстрее я разыграю какой-нибудь скин дороже 100 рублей из CS GO. Потому что бюджет мой не позволяет мне дороже разыграть. Точнее мой инвентарь. Бюджет. Бюджет моего инвентаря. Вот так вот. Но я пойду еще раз проверю водичку. Все, там появляется пелька, водичка закипела. все это высыпаем. Блин. Ладно, я, наверное, чтобы как без мух лежал, разверну вам все, покажу. Окей, это все буду засыпать. И пошел таймер 3 минуты. Пойду схожу за часиками. Так, время у нас 7.58. На часах это, конечно, хреново видно. Но, получается, в 8.01 я должен, буду остановить. И мы продолжим это время. Часы я вам показал. Так что продолжим через это время. Через 3 минуты. Как видим, на времени уже 2 минуты. Так как я начал, 58 перескочил на 59. Так что я достаю это и начинаю это кушать пам пам па-пам-пам-пам... Ой, горячо. Как это оттуда достой? Как это оттуда достой? Так ладно, давайте я это достану и... Мы их продолжим. Прошло очень много времени, как я все это вытащил. И теперь я соберу быструю перемотку и начинаю все это есть. Так что, поехали! В общем, челлендж выполнен, ребята, это вообще невкусно. Это сухо пить хочется, это вообще невкусно. В общем, челлендж выполнен, Никита. Фил за фил. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.